Зовут меня Туменко Юрий, сегодня 4 сентября 2018 года. У нас сейчас одно из первых занятий, связанное как раз с контентом. Многие люди задают вопрос, как правильно писать комментарии, потому что вот пишут какую-то, извините, даже не знаю, как назвать, ну пишут не то, что нужно. Вот это если легенько так назвать, без каких-то излишек, без каких-то выражений. Люди пишут комментарии, люди пишут тексты, связанные с отзывами, но пишут это так безграмотно и безалаберно, думая, что вот и так сойдет, но это неправильно. Для того, чтобы вы могли зарабатывать деньги, и могу вам ну, с полной уверенностью сказать, что в ближайший год рынок ICO-баунти полностью глобально будет меняться. Вот, поэтому задача выполнять любые задания, да, поэтому выполнять нужно задание качественно, качественно, а для этого надо проводить обучение. Но никто, никакие платформы никогда не проводят никакие обучения. Почему? Я вам сейчас объясню. Они работают очень просто. К ним приходит ICO, платят им деньги за то, чтобы они на своей платформе выставили их, и люди там выполняли какие-то определенные задания. Им на баунтеров глубоко, с большой телевышки, короче, им все равно, как вы будете выполнять эти задания. Платформе Drop the Bomb, потому что это платформа совершенно нового, можно сказать, поколения, совершенно нового, новой идеи, не все равно. Задача э, платформы Drop the Bomb э, – сформировать внутри себя определенное сообщество, с которым можно будет выполнять определенные рекламные задания или определенные задачи, которые будут поднимать э, э, вверх, ну, как бы, которые будут помогать любому направлению э, абсолютно любой организации любому бизнесу о себе заявить в интернете. Это значит, что если вы хотите продвинуть свой бизнес, вы обращаетесь на платформу Drop the Bomb, и мы предоставляем определенный ряд услуг. Вы, как участники, выполняете задания, которые мы выкладываем на платформе, и получаете или фикс сразу же, если это микрозадание, или участвуете в про какой-либо программе, участвуете в ICO и получаете с этого определенное количество токенов, которые потом после листинга вы сможете обналичить. Люди задавали вопрос, как правильно все-таки писать комментарии, потому что, друзья, честно, для того, чтобы быть блогером, а блогеры больше всех и зарабатывают, потому что они могут писать интересно. Раз интересно, значит, к ним на их страницу будут приходить большее количество людей. А раз будет большее количество людей, значит, вероятность продажи на их страницах какого-либо токена или покупки какого-либо продукта очень большая. Но для этого надо уметь писать. Я, если пишу, то честно, мне нужно, чтобы кто-то меня потом проверил, потому что иногда там какие-то переходы неправильно делаю. Мысли есть, а вот задача правильно это изложить, иногда мне приходится просить кого-то мне в этом плане помочь. Я люблю больше говорить, но для этого мне нужно сесть, взять тетрадочку, написать все, что я думаю, откорректировать несколько раз, и потом получается классная, прикольная такая речь, которая людям нравится, ну, люди сами говорят, мне передают то, что говорят. А есть люди, которые думают правильно и могут сразу это изложить на бумаге. Анна, которая сегодня будет вот сейчас выступать, это как раз тот человек, который является нашим специалистом нашей веб-студии. Мы очень доверяем и всегда к ней обращаемся, и ее вот, вот вся она заточена под написание информации. Она знает, как писать копирайт, рерайт, она об этом сейчас расскажет. Комментарии, все, что нужно для любого направления, для любой работы. Для любой работы. И вот она с вами сейчас поделится и расскажет, на что стоит обратить внимание, чтобы у вас все получилось. А также она покажет некоторые сервисы, которые, а также литературу, даст информацию по поводу литературы, для того, чтобы вы могли себя получше подготовить, потому что очень скоро, это очень скоро значит, вы сможете участвовать в микрозаданиях, однако в микрозаданиях смогут участвовать не все, потому что ограниченное количество людей Микрозаданий будет много, поэтому участвовать смогут все, но не во всех микрозаданиях. Вот. А для многих из них необходимо как раз уметь писать правильные комментарии или писать определенные отзывы и статьи. Но для того, чтобы улучшить качество вашей работы, мы и попросили Анну в этом плане помочь. Анна, подключайся, вот даю тебе слово. Вот, я, буду, я выключу сейчас свою камеру, а потом уже после того, как Анна информацию вам э, передаст, вы сможете, э, потом уже дам какие-то дополнительные наставления, и мы с вами как бы пообщаемся. Вот, прошу любить и жаловать, с Анной вы постоянно общаетесь уже в наших чатах, это наш замечательный специалист, и мы очень-очень-очень э, и не только доверяем, но и знаем, что она э, может э, изложить информацию лучше всех. Все. Далее. Анют, спасибо большое. Спасибо, Юрий, да, за хвалебные слова. Как он уже правильно сказал, мы с многими из вас уже знакомы, потому что очень железные комментарии пошли. Видимо, я помогла человеку с проблемой. А мы с вами знакомы по техподдержке, потому что помимо того, что я являюсь копирайтером и рерайтером, а я также технический администратор проекта Друг the book». Сегодня мы с вами разберем такой вопрос, как копирайт и рерайт. Сейчас, пожалуйста, в чате. А если есть кто-то из вас, кто уже знаком с этим копирайтингом или этим занимался, пришлите Наталья, здравствуйте. Угу, я вижу, у нас уже пошли утвердительные комментарии. Для тех, кто еще не знает, что это такое, я вам немножечко, наверное, объясню. Думаю, не смысла нам вдаваться в технические детали, и поэтому рерайт это нечто вроде школьного пересказа определенной главы, определенной книги. То есть вам дают домашнее задание и конкретно два абзаца, которые вам нужно рассказать своими словами. Копирайт отличается от рерайта тем, что он использует несколько источников. Это уже ближе к реферату. Когда вы берете несколько источников, вы сами их находите, вы их анализируете на предмет той информации, правдивости, информации, ее качества. И, естественно, у вас уже есть какое-то собственное мнение по этому поводу. Совершенно верно, Сергей, да, просто пересказ. На первый взгляд вам может показаться, что делать Тирайт это проще, потому что вы должны приложить меньше своих усилий, но на самом деле это ошибочное мнение. Сейчас мы разберем, почему. Я включаю демонстрацию своего экрана, и мы с вами вместе посмотрим на некоторые выдержки из нашего технического задания по выполнению работы в балансе. А у нас по копирайту и рерайту есть такие задания, как на текущий момент. Это собственные ваши посты в социальных сетях, а также это статьи. Когда вы пишете собственный пост, вы как используете хэштеги, он должен содержать минимум 100 символов. По поводу требования к вашему рассказу, можно сказать, обзору поста проекта, он должен содержать не менее 500 слов. Фишка и в первом, и во втором случае заключается в том, что как в первом, так и во втором, вы должны написать уникальный материал. Скажите, пожалуйста, Насколько легко написать уникальный материал, если вы имеете всего один источник? Я думаю, ответ будет отрицательным. Именно поэтому мы обычно используем несколько источников. Сейчас по поводу комментариев, как уже Юра говорил, хочу отметить, что некоторые пишут односложные комментарии, вроде как «Ок, отличный проект, желаю удачи, все хорошо, использую в работе». Для того, чтобы понять, почему такие комментарии нам не подходят, просто представьте себе такой случай, что вы заходите на сайт интернет-магазина и хотите выбрать себе футовую техникуму. Естественно, на, во многих интернет-магазинах есть такая графа, как «отзывы». Если вам предложат товар, на котором будет 8 отзывов, где «все хорошо», «подошло», или три отзыва, в которых будет расписано состав товара, его плюсы, минусы, какой он тактильный на ощупь, насколько он хорошо используется, насколько он хорош в быту, а какому товару вы отдадите предпочтение. Как показывает практика, естественно, тому, у которого более развернутое описание. Именно поэтому, когда мы пишем отзывы, мы не просто заходим на страницу и не уделяем этому 30 секунд, чтобы написать все ок. Мы изначально изучаем товар, изучаем его описание. То же самое из с баунти, и с проектами, с которыми мы работаем. Мы всегда изучаем, с чем работает проект, чем он занимается, в чем его особенность. Уже исходя из этой информации, вы можете для себя выбрать какую-то одну зацепку, на которую вы опираетесь. Уже по этой зацепке вы пишите комментарий. К примеру, если... Я не буду сегодня говорить по нашему проекту, а приведу примеры, которые у нас были в работе. А если это продажа недвижимости, это всегда бумажная волокита. Если у нас проект работает на блокчейне, данная бумажная волокита упрощается за счет электронной подписи и внесения всех данных в электронном виде. То есть мы говорим, если пишем комментарий к этому проекту, что проект очень крут за счет того, что не потребуется так много времени, на то, чтобы все оформить. И я бы хотела с удовольствием посмотреть, как он будет развиваться в будущем. Выберите для себя что-то одно. Это касательно комментариев. Вам негде разогнаться и делать краткий пересказ и, грубо говоря, рерайт авторского текста, в котором описывается проект, смысла абсолютно нет никакого. А что же касается более длинных постов, хочется, то есть это уже ваши авторские статьи, которые состоят не менее чем из 500 слов. Хочется сказать такую просмотреть общую принятую ошибку, никогда не стоит начинать рассматривать проекты с того, что вы начинаете их хвалить. Это внушает недоверие, и сразу видно, как бы у пользователей уже складывается такое ощущение, что данный комментарий является заказным. Если вы делаете обзор проекта, для начала можно отступить от темы самого проекта и начать из той сферы, в которой он применяется. То есть мы изучаем тематику, в какой отрасли работает и какую проблему решает. Начните лучше всего, начните с рассмотрения проблем, а не самого проекта. То есть проблема есть такая-то в такой-то отрасли, и на текущий момент очень многие ведут работу по ее решению. А мне попался на глаза проект такой-то, называем имя, который пытается также бороться с данным проблемным вопросом. Как же он-то пытается сделать? Когда вы пишете свой пост, я вам рекомендую всегда в первую очередь в качестве источника для вашего будущего копирайта брать первооснову. То есть э, это будет именно текст, который представлен у э, самого производителя огромного проекта на его сайте. Если вы видите, что проект англоязычный, никогда не пугайтесь этого. И сейчас есть замечательные переводчики, как Google, так и Яндекс. Вы берете небольшими фрагментами, загоняете в переводчик, и, естественно, он вам не даст стопроцентной уникальности и взаимодействие текста. Вы просто для себя должны из этого текста сделать определенные выводы и выбрать ключевые моменты, понятные, которые хорошо перевелись, на которые стоит опираться. Никогда не пытайтесь в одном своем почте в 500 символов, в одной записи, рассмотреть все преимущества, все качества и все фишки проекта. Попросту это невозможно, потому что для того, чтобы это сделать, у основателей уходит 18-20 листов, и это называется white paper. Вот. Ваша задача просто сделать обзор для таких же пользователей, как и вы. Задумайтесь о том, что бы вы хотели сами узнать. То есть это в какой отрасли работает проект, как он решает проблему этой отрасли и его уже ключевые параметры. Естественно, помимо ключевых характеристик, что он работает на блокчейне, очень быстро работает, очень круто, супер и замечательно, каждый пользователь хочет узнать, какие выгоды он может получить. Если проект находится на стадии ICO, я вам очень рекомендую написать про ICO. Это всегда обязательно. Вы всегда пишите, что продаются монеты, сейчас они дешевле на столько-то процентов, потом будут дороже на столько-то процентов. Всегда это данная есть уже на сайте, на официальном, и вы ее, их просто используете. А сейчас же, я думаю... Основные принципы составления поста, обзорного по проекту вы поняли, и мы перейдем к более практичным рекомендациям, а именно литературе и сервисам, которые я сама лично использую при работе с текстами. А если у вас есть какие-то вопросы по написанию на текущий момент, можете задать их сейчас в чате. Если всем все понятно, пишем плюс. пока у нас тишина. И тогда мы перейдем к сервису. Угу. Я так понимаю, все, все поняли. Угу. Замечательно. Тогда переходим к сервисам, которые используются в работе. Как вы понимаете, на самом деле не каждый из нас каждый день работает с текстом и видит все нюансы как грамматические, орфографические, пунктуационные. Именно поэтому рекомендуется работать изначально с текстом в текстовых редакторах полноформатных. То есть это вот Он из порезанных версиях, вы знаете, там, где функционал ограничен. Там не подчеркиваются грамматические и пунктуационные ошибки. И это иногда очень сильно усложняет работу потому как вы можете по невнимательности не заметить собственную опечатку опечатки у нас чаще всего встречаются даже чаще чем ошибки иногда опечатки могут стать довольно таки большой проблемой ну или авторской фишкой после того как вы выбрали уже редактор вы предположим уже взяли себе 3-4 источника сделали вступление соответственно по тематике проекта показали что есть данные тематике работы такой проект и он нестандартно подходит к решению этого вопроса. У него есть ряд выгод и э, хороших фишек, которые могут пригодиться в дальнейшем. Вам очень интересно с ним будет работать. А сейчас вы можете сделать какой-то вывод касательно его работы. Актуально он или не актуально? Никогда не бойтесь э, говорить, задавать какие-то вопросы по поводу проекта. То есть я сомневаюсь, что он будет иметь широкое применение или наоборот. Потому что если текст будет состоять, грубо говоря, из одной сладкой ваты большой, присыпанной сахарной пудрой, то он не будет интересен. Такие тексты будут однотипными, а как мы видим в условиях заданий, то однотипные тексты, которые у нас работаны, сработаны под копейку, они оплачиваются гораздо меньше. То есть смотрим на все с меркантильной точки зрения. После того, как ваш текст готов, вам необходимо использовать сервисы по антиплагиату, а также для проверки орфографии. А в своей работе я использую два сервиса. Я вам сейчас их продемонстрирую. Первый сервис вы сейчас можете увидеть на экране, называется Text.ru. Я пришлю ссылку, и вы сможете ее себе скопировать. Я рекомендую вам сразу настоятельно регистрироваться на данном сервисе. Как вы видите, я уже зарегистрирована. Регистрация бесплатна, но она дает вам приоритет в очереди. То есть если вы новый пользователь и вы будете ею пользоваться, ваш приоритет будет ниже, и вам придется ждать очередь из 500, 600, 400 текстов, пока они будут проверяться, и потом уже перейдут к вам. Чем хорош данный сервис? Во-первых, он работает в режиме онлайн. Вам не нужно устанавливать какие то приложения на свой компьютер, просто есть интернет, есть текст, вы его копируете и вставляете в данный поле. Вас автоматически сразу перебрасывают на поле проверки уникальности. После того, как вы вставили текст, вы, естественно, образом его, мы можем проверить даже тот текст, который у них есть на сайте, проверить на уникальность. Мы видим, что у нас в очереди 12 текстов, то есть как бы довольно все быстро пройдет. В данном тексте ошибки не найдены. Вот это и еще один главный плюс этого сервиса, что он тут же проверяет наличие ошибок и опечаток. Мы видим, какое количество символов. Это для вас также очень важно. То есть здесь у нас 235 символов, количество слов 30. То есть все понятно. А мы видим, что данный текст является не уникальным. Не уникальным потому, что мы его не изменяли, мы его не вы ничего в нем не делали, мы его просто скопировали и вставили. Как избежать вот этой страшной цифры, а также подобных заниженных показателей? Первое правило – это никогда не копируйте вложениях в их неизменном виде и не вставляйте их так. Когда вы себе скопировали несколько источников, вы автоматически уже немного уникализировали текст, вы выбрали необходимые абзацы, и вы с ними уже дальше работаете. Это делает ваш текст более уникальным. Так, попробую изменить и райтом, говорит нам Юрий. Сейчас мы к этому вернемся. Когда вы работаете с текстом, первый и самый простой способ, то есть здесь можно работать только с и потому что это у нас один источник, это изменить структуру предложения. Переставить местами некоторые слова, поставить изначала предложение какую-то часть, предложения в конец и так далее. Если он находится у нас в активном виде, мы можем сделать пассив. Смотрим. Расширенные возможности. Что такое расширенные возможности? Мы подбираем все синонимы. Возможно, это дополнительный функционал. По семантической части он остается у нас неизменным. Возможности на сайте – это его функции. При регистрации на сервисе у вас будут расширены ограничения проверки. После регистрации мы можем сделать, то есть тут заменяем одно слово. После регистрации на сервисе, сервис является сайтом, на сайте у вас будут расширены ограничения проверки. Проверки ограничения у вас будут расширены. Здесь просто переставим. Предназначенные для гостей. Можем это удалить. Так, у вас будут расширены и вы получите возможность проверять гораздо большее количество текста с помощью нашего сервиса «Плагиат онлайн». Что даст возможность? Это убираем. Естественно, обычно вы это делаете не в этом окошке, это просто текст вы делаете в своем текстовом редакторе, и потом уже сюда загоняете. Но если вам нужно поправить некоторые моменты, то можно это сделать и здесь. Что даст возможность? У нас дублируется возможность проверять проверить гораздо большее, гораздо убираем количество текстов с помощью при помощи нашего данного сервиса проверки плагиата онлайн делаем проверки плагиата онлайн Сейчас посмотрим на вашу реакцию, пока у нас тихо. Проверить уникальность. То есть мы видим, что буквально за полторы минутки, с учетом того, что мне приходится все дублировать слух, мы изменили наш текст таким нехитрым способом. Две строчки. Сейчас вы видите, что у меня есть ошибки в орфографии. Это повтор пробела, они не такие критичные. Но в дальнейшем, конечно, для того, чтобы у вас текст выглядел наиболее презентабельно, старайтесь его избегать, потому что он может существенно подвинуть некоторые слова, и они будут выглядеть довольно-таки криво. Итак, уникальность 100%. То есть вы видите, что даже при качественном играйте, когда вы не просто представляете два слова местами, но разбиваете их другими связками, что-то убираете, что-то заменяете на синонимы, и также просто меняете структуру предложений, ну вот, вы можете добиться 100% уникальности. Это при том, что этот текст мы взяли уже с этого сайта. Если вам нужно просто проверить орфографию, вы можете зайти не вот сюда, а вот в этот пунктик. Проверка орфографии. И сюда точно так же по такому же принципу вставляете текст и запускаете проверку. То есть таким образом вы прощаете жизнь и себе, и проверяющим. А касательно второго сервиса, данный сервис. Все себе занесли. И все ли понятно? Если есть вопросы, задавайте. Если все понятно, ставим плюсики. Угу. Юрию Борисовичу все понятно, потому что он уже с ним также работал. Хорошо. Угу. Ссылку, я думаю, все себе сохранили, чтобы она далеко не уехала. В любом случае, если вы ее потеряете, потом в зависимости вебинара можете найти. Либо по запросу тексту в гугле он выдается первым. Следующий сервис. Некоторые копирайтеры, некоторые заказчики отдают точнее, другому сервису еще одного. Угу, ссылки хорошо, я потом скину еще дополнительно в чат. А есть еще один сервис, он является... Более, можно сказать, профессиональным в плане проверки качества и уникальности текста, но только в плане уникальности. Там стоят более сложные алгоритмы, и чаще всего он воспринимается более именно профессиональными копирайтерами, когда они работают над заказами по тексту. Однако, возможно, данный сервис покажется вам более удобным. Он называется Advego. Advego Plagiarus. Ссылку я также вам скидываю. Он более также распространен, возможно, вы с ним также уже работали. Здесь для того, чтобы сервис работал, как я уже говорила, функционал по проверке немного расширен. Здесь нет у вас таких поправок именно по грамматике, по фотографии, но здесь лучше, более глубоко проверяйте сам текст на его уникальность. То есть больше вероятность того, что найдут, откуда вы взяли ваш фрагмент. Для того, чтобы установить программу на компьютер, вы нажимаете «Скачать». Ожидайте, пока все будет скачано, И после этого, естественно, самым простым способом все устанавливайте на компьютер. Для тех, кто еще не в курсе, всегда уточняем, что если вам предлагают настроить и установить Яндекс Яндекс.Браузер, и тогда и тому подобное, вы никогда не соглашаетесь, потому что это только усложнит вашу работу в дальнейшем. Смотрим. Устанавливаем. Создать значок на рабочем столе. И в панели быстрого доступа можно, для того, чтобы находился у вас значок здесь, установить. И то, о чем я говорила, наш Яндекс браузер убираем, потому что он существенно снижает производительность Вот таким вот образом выглядит наша программа. Вот в это поле. Вы вставляете текст точно так же. И здесь есть такие опции, как расширенная проверка, глубокая, и быстрая проверка. Как я говорила, уже глубокая проверка с ней предпочитает работать профессиональные копирайтеры, у которых есть конкретное техническое задание по уникальности, которая должна быть от 95%. А в вашем же случае вы можете воспользоваться быстрой проверкой. Она ничуть не хуже на самом деле, Ну, возможно погрешность пару процентов. Для работы с копирайтом уникальность, я отмечу, должна быть от 90%. Если вы будете пользоваться сервисом TextRum, этого будет достаточно. Что же касательно Advega, как я уже говорила, здесь показатели могут быть немного ниже. И учитывая, что мы выполняем баунти, вы можете допустить уникальность от 80%, если это там рерайт, и с этим уже тоже можно работать. Если нет конкретного здания, что уникальность должна быть именно в этих рамках писано, и никак иначе. Здесь, я думаю, мы уже не будем проверять, потому что для жителей Украины, сейчас очень важно, есть такая очень важная фишка, учитывая, что заблокирован Яндекс Яндекс.Браузер. Есть вот здесь настройки. Вы можете либо использовать прокси, для того, чтобы проверка через Яндекс у вас также шла. Видите, вот здесь находится галочка. Либо использовать службу, вот здесь есть. Нет, не то. Поисковая система. Вот она и находится. Вы можете сами выбрать поисковую систему, которой вы хотите пользоваться, потому что при использовании Яндекса очень часто выбивает капчу, и она очень мешает работе. То есть, если в текстру вы поставили текст на проверку, и вы можете спокойненько то себе на кухню, заварить чай, пока ожидаете проверки, то здесь этого не получится с использованием Яндекса, потому что вам регулярно придется каждые 10 секунд вводить код, чтобы проверить, что вы не робот. Я рекомендую убрать Яндекс, Яндекс.пом и выставить все остальные пункты. После этого вы нажимаете Сохранить. Это может касаться не только жителей Украины, но и жителей других, других регионов также, потому что на самом деле это существенно упрощает. Далее мы вставляем текст. Давайте попробуем отсюда же снова какой-нибудь текст взять. Для того, чтобы слишком сейчас не искать долго. Это у нас находится на компьютере. Вставляем и запускаем быструю проверку. Вот таким образом у нас все проверяется. видите, уникальность текста, естественно, 0%, текст не уникален. Нажимаем «Ок». Здесь вы также можете править. Чем удобны такие редакторы, что не уникальные фрагменты всегда подсвечиваются другим цветом. Смотрите, расширенные возможности. В данном тексте... Мы постараемся показать вам все суперспособности этого сервиса. То есть это текст, который сейчас рандомно генерирует мой мозг, и мы его вставили сюда, чтобы увидеть, как отличается текст, который взят одним куском сайта, и как отличается другой текст. Одним своим предложением я уже увеличила уникальность текста увидим, до 36%. А очень важный момент. При работе с Adwego вы учитываете вот этот показатель. Первый. Вы видите два показателя, они расположены через слэш. Сейчас проверим ваши реакции. Так, а если просто текст в Google забивать на уникальность, так можно... К сожалению, сам по себе Google является поисковой системой, он не является проверкой уникальности текста. То есть, если мы забьем текст в Google, мы увидим только то, что отобразится по данному поисковому запросу. Да, мы можем увидеть, что данное конкретное предложение было взято в недлинном виде с этого сайта, то есть там выбьется этот поисковый запрос, мы увидим этот текст. Но это не покажет ни процент уникальности и ни остальные критерии. Оно не покажет вам ни на ваши ошибки, ни на уникальность. Если вы сами берете этот источник, естественно, вы знаете, что вы взяли его с этого сайта. Если вы взяли его с какого-то сайта, он написан другим человеком, соответственно, данный текст не является уникальным. То есть так нельзя. Мы используем текст true или Advega plagiatus Вернемся к Advega. Вам нужен, как я уже сказала, вот этот первый показатель. Второй показатель указывает в нашем случае только то, было это copyright или rewrite. То есть это фразовая уникальность. Смотрим. Поиск по словам видите, 222%. Низкая уникальность текста, возможно, рерайтинг. То есть он чаще всего показывает именно фразовую уникальность, как часто встречались подобные выражения рядышком. Вот. То есть мы можем использовать и рерайтинг, и каталь, как я уже говорила. Это небольшая проблема. Нужен первый показатель. Здесь мы можем также весь текст править, как я говорила. Очень удобная подсветка идет. Вот голубая подсветка. У нас идет именно на то, что является рерайтом. А здесь уже, то есть она не такая критичная на самом деле. Если вам нужно повысить уникальность, на голубую подсветку обращайте в Адвега свое внимание в последнюю очередь. Потому что это такой пограничный показатель. Всегда старайтесь, если у вас много рядышком желтого текста, правьте именно его. С этим, я думаю, мы разобрались. У кого-то есть еще вопросы по Адвега на текущий момент? Если что, я жду их в нашем чате. Если нет, то просто, если нет, то просто пишем плюсик. Литература по копирайтингу, Юра, мы скоро дойдем. Уже на ней, собственно говоря, остановимся сейчас. Угу. Угу. Хорошо. Остальным все, все понятно? Думаю. Это коллективные плюсы. И можно переходить к следующему вопросу. А, собственно говоря, мы подбираемся уже а, к таким пунктам, как литература по копирайтингу. Естественно, я в своей речи не смогла охватить все моменты, которые могут упростить вам жизнь. А, и если вы хотите вникнуть в данную тематику, я акцентирую внимание на том, что это действительно необходимо при работе с нашим сервисом, потому что заказы по написанию статей будут в дальнейшем, и они довольно-таки всегда хорошо оплачиваются. Как сказала уже Юра, действительно заказы по блогингу самые высокооплачиваемые, как по видео, так и по текстовому блогингу. Даже если собираетесь заниматься видео, вам, естественно, нужно будет писать себе текстовки изначально. Именно поэтому текстовки должны быть уникальными и интересными. А я подготовила для вас, как для начинающих копирайтеров и рерайтеров, всего две книги. Я думаю, этих будет, этого будет достаточно на первых порах. Самая, скажем так, настольная книга сия копирайтеров – это «Пиши сокращай». Вы знаете, краткая сестра таланта не всегда количество указывают на качество. Можно написать одну и ту же фразу в 300 словах, а можно в 10. И от этого суть не изменится. Нет никогда смысла по кругу проходить одно и то же. Это только будет собеседника умения, соответственно, и заказчика тоже. А если заказчик у нас при то заказчик вам не платит. Так. И второй текст. Вот данная книга чем хороша? Тем, что там разбираются именно конкретные примеры, как, куда, что вам нужно ставить в грамматическом плане, как оформить ваш текст. И вторая книга. Всегда обращайте книги, на которых есть такая приписочка, как «Столько-то уроков» потому что мы видим, что здесь очень хорошо структурирован материал, и он разобран поэтапно. Возможно, до 14 урока некоторые из вас даже не дойдут, потому что подчеркнут необходимые им на текущем уровне знаний уже в первых 5-7 уроках. уроках. И это вторая книга Николая Кононов, автор ножницы бумага. Как быстро писать впечатляющие тексты». 14 уроков. Я рекомендую вам начать все-таки с первой книги. Однако... Тут уже все индивидуально. А Название данных книг и ссылки на сервисы я пришлю в рассылке в нашем боте. Она будет у нас приписана к описанию данного вебинара и к видео. Думаю, на этом можно закругляться и передаем слово Юрию. Юра. Экран выключаю. Ну что, теперь вы понимаете, что наша техническая... Супер поддержка, еще и настолько эрудированная, а не просто эрудированная, а просто супер умеет общаться и интересно, и просто вот просто круто. Вот, Анют, спасибо большое. Я с огромным удовольствием сам лично сидел вот с таким заворажением, так вот завораживанием, потому что это было именно очень продуктивно, круто и, самое главное, очень познавательно для абсолютно, я уверен, что для всех, даже для тех, кто является там уже ярым, я думаю, копирайтером. Вот, поэтому это видео, думаю, что разлетится по всем партнерам, и она им очень сильно поможет. Поэтому большое-пребольшое -большое спасибо. Друзья, продолжаем. Я думаю, что... И как бы еще немножечко я вам добавлю информацию, связанную именно с нашими ближайшими микрозаданиями. И могу сказать так, что микрозадания будут, как я и сказал, ограничены по времени, а также по количеству людей, которые будут участвовать в них. Однако постепенно участвовать смогут все. Одно из основных, одно из основных правил и условий – это чтобы социальные сети вели с вами, то есть вы должны... Ну, просмотреть предыдущий наш тренинг, который мы проводили, где я объяснял, что э, важно, чтобы у вас было 5-7 постов ежедневно, помимо рекламы, которую вы делаете под рук Neuronix нейрониксу или других наш, другими нашими ICO, э, э, которые будут в ближайшее время добавлены на платформу. Э, вот, поэтому важно, чтобы вы вели свою страничку, и это было интересно и вкусно. Э, я вам рекомендую, что сделать. Если вы по каким-то причинам пока еще учитесь правильно писать тексты, а также комментарии, и иногда вы берете какой-то пост с какого-то источника, это может быть группа, это может быть сайт, или какой-то форум, или блог. И вы его копируете, а так, и выкладываете себе на, ваши, на ваших страничках в социальных сетях, а потом через какой-либо сервис делаете автоматический постинг, отложенный или в этот же момент во всех ваших на всех ваших страницах всех ваших социальных сетей я рекомендую делать приписку или при рекомендую добавлять ваше впечатление или ваше мнение об этом тексте или об этой информации некоторые делают PS, по скрипту пишут, что, что мое мнение, что вот, этот вот, вот это вот высказывание, такое-то, такое-то, такое-то, потому что я считаю, что вот так-то и вот так-то. Или вы не согласны с этим, или еще что-то. Пишите ваше, ваше отношение к этому для ваше мнение. Почему? Потому что будут реально люди видеть, что это пишете не вы. Вы где-то просто тырите эту информацию, это реально будет видно, что... И получится, что смысл заходить на вашу страницу, если ваших слов там нет. Если там просто копирование информации непонятно откуда. Если хотите, чтобы люди постоянно вас посещали, говорите своим языком. Ошибки, все остальное пусть будет. Главное, чтобы это были вы. Если я, когда работал по сфере продаж, был момент, когда... Вот Мы приезжаем в определенный населенный пункт, и есть улица, и я могу вот с уверенностью сказать, что если бы я с каким-то продуктом прошелся бы по этой улице и его предлагал бы каждому жителю данной улицы, то какое-то количество людей со мной бы согласилось и купило бы у меня этот продукт. Однако часть людей сказали бы, что это не, ну, как бы, что это не интересно, и им бы это, ну, что им это не, не, ну, они не купили бы этот продукт. Однако я знаю, что э, другой человек, который будет, э, ну, который бы прошелся бы сразу после меня, э, вот, мог бы другую часть людей затронуть. То есть э, я кому-то понравился бы как личность, а кому-то понравился другой человек уже, который бы давал бы информацию своими словами. Поэтому ваша аудитория, которая вас будет читать, она есть. Поэтому пишите что-то от себя. То же самое и копирайт, и рерайт, который вы будете писать, а также отзывы или ответы на какие-то вопросы на форумах, под видеороликами, должно быть максимально идти от вас лично. Но для этого вам необходимо в первую очередь провести анализ данного продукта, услуги, сайта или компании. Вы должны изучить. Это, на это может уйти какой-то промежуток времени. Это может быть полдня, когда вы будете сидеть и смотреть презентацию. Может быть, будете ходить на, заходить на сайт и читать информацию, пытаться что-то понять, задавать вопросы. Это нормально. И когда вы уже э, с разных источников набрались информации, вы себе прописываете вопросы, э, какие-то, может быть, ответы сами себе, э, читаете раздел по Q, вот себе там что-то выписываете, и у вас уже возникает картина, какие вопросы вы будете задавать, что писать, какой писать отзыв вы будете, чтобы он был максимально не сладкий, не слащавый, обычный, нормальный, как будто вы попробовали какой-то продукт или услугу, или когда у вас есть уже какое-то устаканившееся мнение или есть какие-то вопросы. И тогда уже с этим вот состоянием вы идете и пишете контент, вы пишете отзыв, вы пишете вопрос, вы пишете определенную информацию. И тогда это будет считаться. По-другому делать не нужно. Просто от фонаря что-то написать, это не будет считаться. И даже такие вот такие комментарии или отзывы они просто не будут приниматься. Поэтому сразу говорю, поэтому я вам рекомендую даже потренироваться, э, заходя на какие-то видео э, на YouTube и пробуйте э, после просмотра видеоролика писать что-то лично от себя. Как, как вариант, можете сделать позитив для Дродзебом, зайти на наш YouTube-канал и там просто э, просматривая видеоролики, писать какие-то личные ваши комментарии. На эти комментарии мы будем вам отвечать, и вы увидите, какие комментарии мы будем вам писать, а также э, посмотрите, как делают это другие. Потренируйтесь. То же самое делайте на других аккаунтах. Ну, и, на, и на других YouTube-каналах, или Drop the Bomb, или какие вообще просто любых других направлений. Э, некоторые люди, которые раскручивают свои YouTube-каналы, или свои страницы э, в Facebook, э, или даже в Твиттере, или на, в Инстаграме, они специально заходят на YouTube канал к конкуренту, предположим, или к человеку, который является вот для них интересным человеком, и они пишут очень интересный комментарий, отзыв или что-то еще, благодарность пишут. Такую вот, чтобы эта благодарность была максимально живая. И и человек, которому вы написали данный э, отзыв, комментарий или, или что-либо, вот какую-то благодарность, он э, иногда ставит сам лайк под этим, да, он иногда может репостнуть себе на страницу э, или еще что-то, или даже выделить, сделать э, э, скрин и где-то себе выставить. Таким образом, вы... Косвенно себя пиарите, потому что многие люди захотят зайти к вам на страницу и посмотреть, что же, что же вы за человек. И таким образом вы получаете... Да, это идет обращение внимания. Вот это тоже важно, поэтому потренируйтесь это делать. Это важно, чтобы это было не двух, двух слов двумя словами, чтобы это было именно лично от вас. Поэтому комментарии это важно и на это будет как бы, большой спрос. Друзья, большое вам спасибо за внимание. Я думаю, что... Первый урок, вот, связанный с контентом, мы для вас провели. И таких уроков будет много по разным направлениям, с разными профессионалами. Уверен, что вам это будет очень кстати. Учитесь и спасибо большое за то, что вы пришли на занятия. Приходите и дальше на все наши мероприятия, которые мы проводим. Всего доброго и до скорых встреч. До субботы. А, еще в четверг. Ну, в четверг у нас будет презентация, поэтому тоже всех ждем наступает новый мир, новая реальность, в которой деньги постепенно сменяются разными цифровыми активами. Это породило криптовалюту, и прямо сейчас сотни тысяч людей уже зарабатывают на этом стремительно растущем рынке.